Дорогие друзья, всем уже доброго раннего утра. Я на днях собиралась вам подарить этот ритуал. Никак не было времени, но все же сегодня, пересилив усталость, я хочу вам подарить, потому что это... Еще один спасительный ритуал. После ритуала нейтрализовать действие лекарств. Очистить свою кровь от яда. Этот ритуал подойдет людям, у которых кровь вырабатывает ядовитые вещества. Есть такие люди. Они постоянно на таблетках. Конечно, таблетки бросать не стоит сразу же, только после того, как врач порекомендует это делать. Но все же, проведя этот ритуал, через некоторое время врач вам это порекомендует, я вас уверяю. Людям, у которых загрязняется кровь, есть такая болезнь, и она проявляется на коже пятнами, прыщами. Кроме того, нечистая, нечистая кровь, кровь с определенными примесью определенной и выбросами туда различных токсичных веществ может привести к постоянным вот прыщам, постоянным проблемам кожи. Это очень здорово вам поможет вернуть себе нормальное состояние, очистить себя и исцелить и кожу, и себя, вернуть свою молодость. Так что ритуал, он не только для сегодняшнего случая, но и вообще он пригодится человечеству еще не раз. В основном, конечно, этот ритуал для людей, которые... Загнаны просто в угол до такой степени, что у них выхода нет. По сути, все в этом мире делается под <свы> хорошим прикрытием. Все добровольно. Когда человеку оружие ставят да, на череп и дают ему... Э то есть э, два варианта либо пьешь яд и умираешь через некоторое время либо сейчас тебя пристрелим мне кажется он решит второй вариант выпьет яд в надежде что вдруг обойдется сегодня то же самое у человека есть выбор либо лишиться работы умереть с голоду видеть как его дети будут умирать с голоду либо выпить яд и этот яд принуждает пить. Но никто за это не в ответе. Если завтра с человеком что-то случится, если он умрет, если он заболеет, никто не в ответе. Потому что прежде чем этот яд выпить, человек подписывает документ, в котором сказано, что он добровольно идет на это. Если завтра он скажет, я умираю, ответьте за это. Они ему покажут документ, где он подписал. Я добровольно согласен. И Когда он скажет, а у меня не было выхода, мне могли не продать хлеб, могли не пустить в общественный транспорт, могли вообще э, ничего не продавать и не разрешать, ему скажут, такого нет, такого не было. Кто такой говорит? Все добровольно. Все по собственному желанию. Если человек борется за себя, то борется. Если не борется, или он вынужден идти на этот шаг, тогда на помощь приходит магия. Уверяю вас, что все, кто пропагандирует это, никогда в жизни себе это не делали, своим детям тоже не сделают. Теперь, такое ощущение, что быть здоровым человеком – изгойство. Жить нормальной человеческой жизнью – ненормально. Когда гибнут цивилизации? Цивилизации гибнут тогда, когда разумных людей становится все меньше и меньше. Самое страшное, когда люди за надбавку к своей зарплате, готовы других убивать, зная, на что они идут. Однако они забывают историю про Юду, который, взяв 30 серебряников, повесился. Не потому что его совесть замучила, а потому что он понял, что его хозяева его использовали, теперь будут убирать с дороги. Люди, которые идут на этот шаг, скрывая истину, они обрекают своих детей, жить в завтрашнем рабском обществе, и пусть не жалуются. Но самое интересное, что разумные люди, которые пытаются уберечь от рокового шага, эти разумные люди становятся изгоями. Кого вы пытаетесь спасти, готовы вас уничтожить. Может быть, это естественный отбор, может, не будем мешать и вмешиваться. Но в любом случае бывают моменты когда человека просто принуждает мир просто застыл мы говорим только об одной теме больше ничего не существует страшно что завтра человек упадет сердечным приступом а его не заберут потому как у него нет клейма страшно что завтра доберутся до детей страшно родить в этом мире детей человек должен бороться просто сражаться за то чтобы его ребенок просто физически жил, существовал вы понимаете вот это страшно но кто довел цивилизацию до этого мы все кто дерется в очереди за это Люди. Кто бьет адекватных людей на улице, виде их безномордников Кто орет на нас в магазинах? Почему вы безнамордника ходите? Люди. Мы все друг друга жрем, как хищные звери. Кого мы виним? Но все же... Во все времена человек, который верил в силы, обращался к богам, жил, выживал и жил лучше других. Вы думаете, откуда появилась Атлантида, когда разумные люди увидели, что мир сходит с ума, что безумие овладевает людьми? Откройте, посмотрите мой ролик «Как гибли цивилизации». Мы уже шестая цивилизация. И все эти фантастические фильмы о том, как... Управляют человеческим массами. И это не совсем уж фантастика. Подключить к одной системе управлять. и управлять. Как только ты лишний говоришь, как только ты ненужный, просто отключить твои все функции организма. И тебя нет. Вот эти фантастические фильмы, они могут стать реальностью. И люди этого не осознают, потому что самая читающая страна в мире сейчас стала самой... Сериала любительской страной в мире. Посмотрите, что смотрят люди. Вы удивляетесь их интеллектом. Вы удивляетесь их тупости, удивляетесь их примитиву. Может быть, сильная мира сегодня не такие уж и плохие люди, и не такие уж и они изверги, что презирают их, как вы думаете? Пример моей Родины перед вашими глазами. Бесконечно пытаясь спасти, образумить, привести в порядок, объяснить, когда люди пустые слова, популизм, слова «я вас люблю», «вы для меня все на свете», «жизнь отдам» и так далее, предпочитают больше, чем действия. Когда люди обнимают своих же палачей. О чём мы говорим? Черчилль сказал следующее. Народ, который предпочитает мир и готов за это унизиться, получит и войну, и унижение. А Александр Македонский сказал, тот, кто не кормит свою армию, покормит армию врага. Мы, наверное, дошли до пика цивилизации, мы с вами живем в эпоху перемен, страшное время живем, но очень интересное время очень сильное время. Перед нашими глазами рушатся государства и создаются новые. Мы живем во время очень разумных, очень образованных и очень глупых, очень безмозглых людей. Разделения уже среднего слоя населения нет. Помните, я вам э, снимала лекцию Разумные унаследует мир». Поверьте мне, так и будет. Может быть, и хорошо. Может, не надо этому процессу мешать. Потому что бесполезно. Это бесполезно. Помните притчу, когда... Волки пришли к овцам и сказали, пастухи и собаки мешают нам. Если бы не пастухи и собаки, мы бы жили в мире. И овцы собрались и потребовали у пастухов и собак уйти от них. И те сказали, как только мы уйдем, волки вас растерзают. Они сказали, нет, дайте нам мирно жить, мы не хотим войны. И тогда пастухи и собаки ушли. И волки пришли и растерзали их. Эту притчу написал Махитар Гош. Пастухи, собаки, это люди, которые на страже человечности, на страже всего. Это разумные мира сего. Изгнав разумных, нападая на разумных, ненавидя разумных, которые столпы цивилизации, они опрекают себя на Постепенный уход. А может, туда именно и дорога. А может, и не стоит того. Все, кто пытался открыть глаза и рисковал ради людей. Что с ними стало? Ничего хорошего. Ради кого рисковать? А не стоит того. Я вам прочитаю стихи гениального поэта Пушкина. Который сам не раз пострадал за правду в этом мире. Свободы сеятель пустынный, я вышел рано до звезды. рукой чистой и безвинной, порабощенные борозды, просал живительное семя, но потерял я тол только время, Благие мысли и труды. Паситесь мирные народы, вас не разбудит честь и клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды. Ермо с кремушками добич. Поэтому надо ли нам тратить свое время? Пусть делают, что хотят. Это их жизнь. Но нам нужно жить. Жить здоровыми. И нашим детям, и потомством, и поколениям, И мы будем жить здоровыми. Вы знаете, что мусульмане в Европе после того, как... Идут, делают определенные, <смех> скажем, манипуляции с ними. Есть исламская, исламская медицина, есть в исламской медицине, вот именно исламская медицина, направление. И в исламской медицине есть кровопускание для оздоровления организма. Оно делается определенными колбами, стягивается через кожу кровь, очищается кровь. Действительно, оздоравливает даже онкологию, лечили, даже такие моменты были, когда люди ездили в Саудовскую Аравию, лечили онкологию именно вот по направлению исламской медицины. Еще с древних времен основана эта... Вот. Но она называется исламская медицина, восточная медицина, но поскольку ислам его больше развивал, она не называется исламская медицина. Это определенные масла. Это кровопускание через определенные колбы и прочие даже учатся этому. Э -э тмин, масло тмина, которое оздоравливает. Так вот, вам понадобится сейчас что-то нечто похожее, но в домашних условиях. Теперь послушайте меня те, у которого нет выбора и которым пришлось это делать. Пока не поздно проведите это те, которые <смех> собираются и вынуждены идти это делать сразу же проведите это сведите к максимуму действия яда как это делать первое покупайте масло тмина настоящее масло много подделок постарайтесь купить есть сайты исламской медицины там, например, мусульманские украшения и так далее из Востока. И вот там есть и масло тмина. Настоящее масло из Саудовской Аравии, как правило. Он просто лечебный. Далее. Сельдерей. Запаситесь. Имбирь, лимон. Пиявки. Заказывайте пиявки или покупайте пиявки. Но чтобы они у вас были. Вы должны три дня подряд это провести и полностью очиститься. Уйдет обнулиться, если вы это сделаете в тот же день, практически обнулиться, сойдет к нулю воздействие этой гадости, если вы сделали это месяц назад, две недели назад. Процентов на 70 обнулиться. Итак, как только вам эту хрень сделали, садитесь в такси и бегом. И все это вы должны подготовить заранее. Бегом домой делайте чай, имбирь, добавляйте туда э, сельдерей, лимон, начинайте пить. Пиявки. Пиявки должны быть на том месте, где сделан укол на ногах и на другой руке. То есть, ну, на каждой руке по 4-5 пиявок И на ногах. Ставите эти пиявки, узнаете, научитесь, как надо это делать правильно. Пока пиявки высасывают яд из крови, вы читайте. Читайте, начитывайте. Раз... 20 можно читать. Вот сколько нужно. Когда вы уже ослабели, почувствовали, что достаточно выпили крови, этих пиявок вытаскиваете, они умрут, они умирают. Все, кто после идет, там, лечение пиавками, так пиавки умирают, дохнут сразу. Чтобы вы знали. Вытаскивайте эти пиявки. Нужно будет кинуть в некую материю, отнести и захоронить их просто закопать, оставьте уйдите. Здесь два заговора: один на русском языке с призывом духа, э, духа смерти, у которого и просим забрать все и оставить вас в покое, перекидывая этот яд на пиявку. И второе это на языке духов, которое мне пришло, а вы знаете, что на языке духов это не случайно приходит, это миру духов дают знать как можно себя спасти. После того, как вы пиявок оторвали, выпейте масло тмина. Ложку прям столовую. Масло тмина, оно не имеет там такого неприятного запаха, вкуса. Там Он более такой пряный, можно сказать. Три раза в день вам нужна эту процедуру. Этих пиявок соберите и в конце дня где-нибудь закопайте. Послушайте меня. Начните так. Вот с утра или в то время, как вам уже сделали. И те, кому сделали, сделайте быстрее, не тяните время. Сразу же бегом домой. Чай, сельдерей, имбирь, лимон. Выпили. Лучше весь день это пить, этот чай. Он будет очищать, очищать, очищать, убирать... Он сразу очистит кровь и не образуется ни тромба, не образуется гной, как обычно бывает. Не дойдет до легких и так далее. Пьете после каждой процедуры масло тмина. Масло тмина потом лучше долго пить еще. Первый день сделали, второй день точно так же. Возьмите три дня выходных, Скажи, что вам нехорошо. Поливать на них, что они скажут. Это ваша жизнь. Значит, три дня к ряду вы это делаете. И сводите к нулю абсолютному все воздействие, все влияние. Она сразу идет. Она начинает в вашем организме постепенно. Шесть дней, семь дней распространяется во все, во все сферы. Везде, во все клетки. Чтобы этого не допустить, тут же очищайте кровь. Я знаю это, потому что я уже давала человеку, полностью свело к нулю. Итак, начнем. Но еще раз напомню, за себя стоит побороться. Юридически нет таких прав, ни у кого. Стоит, отстанут, потому что у них в запасе столько послушного народу, что один-два человека не хотят, да фиг с ним, они так махнули рукой и пошли. Понимаете? Не связываются с упертыми людьми, не связываются. Им неохота. У них в запасе есть достаточное количество, которые им свято верят. Начнем. <связь> Пока пиявки высасывают кровь, читайте. Яд, яд, яд. Я изгоняю тебя из красной крови, из белой кости, из тела, из печени, из руки ног. Из всех чресл своих нигде не спрячешься, илиас Исиак, вот вам живые тела, на них яд перенесите, их жизнь вместо моей жизни заберите, а меня от яда освободите, очищайте тело мое, уйди все, что не мое, заклинаю, никто над моей кровью не властен, никто мою душу не сгубит, они в прах превратятся, а я буду жить». Пейте ядовитую кровь, живые существа. Вместо меня вы свою жизнь отдайте. А мне жить дожить да, да будет так. Заклинаю. И второе заклятие на языке духов. Оматадия овигиум. Оматадия осидиум. Миамия ви асмадия. Ласами олива. Теарум. Витамия осавиум. Яд, яд, яд. Я изгоняю тебя из красной крови, из белой кости, из тела, из печени, из рук и ног, из всех чресел своих. Нигде не спрячься, Ильяс и, и Сиак, вот вам живые тела, на них яд перенесите, их жизнь вместо моей жизни заберите, а меня от яда освободите, очищайся тело мое, уйди все, что не мое, заклинаю, никто над моей кровью не власти, никто мою душу не сгубит, они во прах превратятся, а я буду жить».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 Витамия, ОСАВИОН, запомните, даже если весь мир перевернется, с вами ничего не случится, если вы доверяетесь силам Вселенной, вас все обойдет стороной. Вы все из своего организма сможете вывести. Вы можете выжить, вы можете сохраниться, вы можете оберегать свой род, свою семью, свое имущество. Вас ничего не коснется, если вы всецело верите, доверяете и просите у богов. И еще раз напомню, это ритуал уникальный. С помощью этого ритуала можно излечить еще гной, вытащить из крови. Грязь вытащите из крови, заражение вытащите из крови. Оно не только для одного случая, полностью очищающее кровь, не допускающее ничего инородного, ни своего к организму. Вы уже не расталкивались просто с чудесами, которые творят эти работы, невероятными вещами, когда миома исчезала, когда человек начитывал, и операцию отменили, и сказали, что уже все нормально, вы здоровы. И много других. Не мне вам рассказывать. Просто сделайте правильно, и все у вас получится. Вместе мы с вами сила. Все будет хорошо. Просто делайте то, что я вам говорю. Всем удачи.